всем привет ребят сегодня 124 мр скатаем со 111 мотором это 2-литровый 16 клапанник цикл в том что у нас в... но ну, надо мороз собран но Форсунками непонятки, какая производительность у них и все остальное Потому что пытался найти в интернете, ни черт толком не нашел Нашел только что данные, что народ волковские ставит И, э -э, по-моему, меняют они регулятор давления топлива Потому что здесь топливо вроде как 4 бара, судя по самому именно регулятору но я пересчитал как бы Статику, которую нам ребята рекомендовали На 4 пара Но ерунда какая-то получилась Там поправка убегала Сейчас поставил просто тупо Производительность волговских форсунок И поправка Стала практически единиц Значит она так, так и есть Но Плюс, что у нас еще тут происходит. У нас с коробкой были проблемы, ну, точ, точнее, они есть, в общем-то. Э -э до этого, ну, короче, когда мы, э владелец приехал в сервис, ну, когда мы заехали, там еще нормально было, да? А когда у нас там от отказало-то, я уже не помню. Ну, короче, у нас тема такая, что у нас не было, э каких у нас передач то не было, я уже запутался. Стали, у нас вообще все тяги просваливались или не все там, там что-то что... получается 3-4 сейчас нет ну сейчас да, 3-4 как раз отказала и остальные есть то есть у нас 1-2, 5 -3 и задние есть но решили все-таки докатать так как время, ну, чтобы не терять и чтобы все уже настроено было уже проехали где-то порядка 100 60 километров до 160 это больше чем круг у нас по каду. у нас круг 200, 142 по-моему километра полный ну, сейчас выкатаем посмотрим что как получится и поедем сервис уже откручивать да и опять как на предыдущем мерседесе 124 то что откатывал универсал правый поворотник мы ровно так же просрали здесь как и на той машине поэтому я думаю попозже я еще сниму тут в принципе ничего такого интересного совершенно стоковый автомобиль все, все как есть вообще. а движок у тебя этот и стоял да изначально 111 -е. понял пробег 350 километров ну отлично так что э, докатаем. Я думаю, что я сниму продолжение. Уже когда будем откручивать, может быть, коробку посмотрим, что там э, на подъемнике будет виднее, что именно отвалилось, где и как. Но такое ощущение, что что-то с коробкой не то. Вообще что-то не то произошло. Так что э, погодка у нас еще, кстати, испортилась. она Где-то там видно, что за Кронштадтом солнышко. А здесь дождик но ну, в принципе, не так жарко и нормально Но на улице тепло Ладно, попозже, в общем, снимаю Вот, ребят, короче, все, приехали мы Все подкручивали, поснимали Все ништяк Оказалось, там э, на второй передаче, короче, доехали сцеплением, воняет прям вообще жесть Оказалось, что там тягочка одна Она на оси просто, ну не сама тяга, а вот этот маятник сам как таковой открутился шестигранный этот винтик затянули и все заработало у нас все передачи теперь включается ну и вот еще по вот капутке тут DMRV соответственно 116 вот он стоит ну 111 мотор двухлитровый тут без датчика фаз без всего то есть датчика скорости нету датчика фаз нету форсунки там родные дроссель волговский но суть в том что у нас он сейчас не открывается на полную там вот эта тяга вот этого реактивная ее не хватает длины просто-напросто Максимальное у нас открытие это 86 процентов было как бы ну не знаю тут по идее в принципе-то ее удлинить да и все да, да, ее взять там просто, ну, инструмента под рукой не было в принципе та сторона то есть вот эта сторона она открутилась а нижняя часть ее тоже можно подоткнуть. Ну, по... А, она не пошла у тебя? Да, не, а? не пошла. Да, рампа здесь родная, все родное. Здесь форсунки, опять же, про которые я говорил, что непонятно из <сосы> чего и как. В... тоже родные, Да, провода тоже родные. Ну, катушка Наш... вазовская, Наш... вазовская Наш... да, 12. И да. Датчики да, и датчики двинаха. там колено, в общем-то, вон там на кронштейне. Ну, вот сюда особо не видно. И... Регулятор вроде на 4 бара, давление эти, по форсункам только каталожный номер Мерса, по которому их, хер пойми чего пробивается, я ничего не нашел, в общем, тот какие-то переписки там людей, что там тролливали что-то такое, вроде как, как волговские, по факту я их просчитал, да, как волговские, но с пересчетом давления на 4 бара с 3, но поправка вырастала вообще жестко, меня херачила вверх, потому что производительность была реально ниже у, у форсунок, потому что Добавлялось время Потом просто кинул обычно от Волги Ну как там ребята и говорили Именно которая 2.57 Волговские, стандартные И поправка там все ровненько У нас встала в единичке Ну не на холостом, но на Режимах уже Дубасищах там все нормально Ровно в общем Да, стояла здесь система ПМС какая-то Даже не знаю что это Как бабская какая-то хрень блин. Вот. А все остальное тут, в общем-то, по стоку. То есть ничего не не поменяно. Так что, в общем, все откатали. Под... А, да. ну переходник под э, датчик температуры вазовский. Хотя народ там как-то пилит и все, и не парится особо. Там резьба какая-то другая, что ли? Ну, у нас чуть больше резьба, поэтому нужно было... А, сделать я понял, вот то это было. А вот здесь еще дырка есть какая-то тоже это, это, это по, пневматика под вакуум это под это вакуум, вакуум, это, да. мозги шла вот сюда да, да да да ну вот как-то вот так да, да все остальное сток 111 1 мотор двухлитровый так что э, графики я попозже выкину мы его, в принципе сильно не крутили потому что у нас с коробкой была там проблема, я экстраполировал приблизительно по соседним точечкам. Думаю, там смесь должна попадать на высоких оборотах, просто в графиках это не может не отображаться, потому что мы не могли как бы дубасить там на какой-нибудь пятой передаче там в отсечку, то есть это нереально было. Так, давай попробую запустить сейчас на своих. Только дождись, пока отработает насос, там чек должен загореться. Ну, Январь здесь, но пока ничего не собрано здесь Толком Ну все, можешь запускать Ну вот, все запустили Сейчас обороты упадут Ну с конечно, воняет нормально Знатно Ну, мы на второй сколько там ехали, еще в час пик, это 5 часов вечера. Да. 5 часов вечера и при 5 часах там лично все это. Да. Ну, как-то вот так вот. Сейчас он подостыл, обороты немного высокие, а по факту как бы там 800 оборотов стоит у нас мотор на январе работает намного стабильнее, чем на системе ТНС. Да, а, да, и при этом да, еще да. и расход у тебя упал. как И его... расход упал очень, на очень Но хороший результат по -пока, пока еще неизвестно, да? ВАК хватало где-то на 370 километров, сейчас хватает вот, порядка на 600. Ну, вот как-то вот так вот получилось. Давай тогда, что, закрываем, выкатываем. Да, поворотник мы просрали как я говорил как как но я не про это это как прям на том Мерсе, который универсал был у нас 124 ровно такая же беда чего женек Да А там цепление подожгли, потому что на второй катались. Ну, в общем, все, сделали нормально. Главное, откатали и приехали. Сейчас как бы это тягочку поставили. Все вроде включается. Даже шплинтик нашли, Чтоб ничего не отваливалось. Так что все вроде нормально. И, опять же, не забываем ходить там под видос. Э -э, контакт, драйв... Э -э, ну, соответственно, на ютубчике там колокол, нажимайте кнопочки, там лайки, ну, кто-то дизлайки там, опять же, эти хейтеров дофига. Так что, в общем, всем пока и до новых встреч. Пока.